Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем зачитывать статью с сайта СМАТ Германии о золоте СССР. После ухода с поста мэра э, города Асопчака и прихода к власти В. Яковлева, а также окончания срока депутатских полномочий, у самой Старовойтовой М. Шаймиев совместно с Яковлевым отказали Старовойтовым в финансовых отчислениях в ее пользу, после чего Старовойтова стала их шантажировать, грозя придать гласности злоупотребления Шаймиева. Когда же Г. Старовойтова вновь стала депутатом Госдумы РФ, то М. Шаймиев и В. Яковлева крайне испугались ее мести так как она хорошо знала обо всех хищениях, заказных убийствах, контрабандном вывозе золота, алмазов, которые осуществлялись руководством Татарстана и МВД Татарстана, и махинациях, связанных с КАМАЗами, а также темными финансовыми операциями, совершаемыми в Санкт-Петербурге его руководством. Старовойтова став повторно депутатом Государственной Думы РФ, пригрозила Шаймиеву крупным скандалом и потребовала срочно вернуть ей и заплаченные деньги, тем более, что они ей были очень нужны для политических дел, как для политических дел, так и для коммерческих дел в городе Санкт-Петербург. Данное убийство Старовойтовой было поручено для исполнения Тамбовской ОПГ по указанию М. Шаймиева. Эти материалы были представлены мною в 2002 году в Генеральную прокуратуру РФ, и после чего, после чего и было раскрыто убийство Старовойтовой. Были установлены задержанные исполнительные убийства Старовойтовой, а заказчики остались нетронутыми, так как заказчики находятся под прикрытием Генеральной прокуратуры РФ. После убийства Старовойтовой через несколько дней по указанию тех же заказчиков был убит ее ближайший компаньон по бизнесу в городе Санкт-Петербург Ренат по кличке Ружье, который в свое время передал ей для реализации 40 похищенных Камазов, а также занимался нефтяным бизнесом и 15 заправками в городе по поручению Старовойтовой. 10. Убийство Фабера. После убийства Старовойтовой был изъят на месте преступления автомат АКРАБ 2000 из которого она была убита. Именно из этого же автомата через пять лет, когда я поставил вопрос о хищении и вывозе золота за границу, был убит в городе Набережные Челны директор металлургического литейного завода Б. Фабер. Фабер, по указанию М. Шаймиева, Занимался незаконной нелегальной деятельностью по афинажу огромного количества золота, о чем указано выше. 11. В 1992 году убийство Р. Садыкова, одного из моих заместителей по АСР Танг. 12. В 1992 году убийство А. Шарафуддинова, начальник турагентства «Спутник». Оба эти лица были убиты за то, что они, без ведома Амирова и Галимова, самостоятельно вывезли в Арабские Эмираты шесть вагонов алюминия, получив при этом большие деньги. Об этом стало известно в МВД Татарстана. Исполнителями убийств были ОПГ «Борисовская» и «Первогорская». Непосредственным заказчиком убийства был прокурор Татарстана Амиров, который сам контролировал. Контролировал алюминиевый и золотой бизнес в Татарстане, а также был замешан в контрабанде алмазов автомобилей КАМАЗ. При этом он боялся, что Садыков, давший признательные показания похищениям алюминия, которыми у Амиров имел самое большое, самое прямое отношение, разоблачит всю его контрабандную преступную деятельность. Деньги у обоих убитых, которые поручили за проданный алюминий, были забраны убийцами и они исчезли. Тринадцать. Убийство Зам... Тимура Аиндатулова, Тат... директора фирмы Восток Пейджер Это убийство осуществлено ОПГ Первогорская. Исполнители убийства Саргаев, Лукаянов и Киршин. После совершения этого преступления сделали явку с повинной, но министр МВД А. Сафаров скрыл это, так как сам за за был заказчиком этого убийства. 14. По заказу Шаймиева убит глава администрации района Агрыза. МВД А. Сафаров. Скрыл это, так как сам был заказчиком этого убийства. По заказу Шаймиева убит глава, Администрации района Огрыза Республики Татарстан Саеоестов в ходе судебного заседания по уголовному делу номер 34 выяснилось, что глава администрации этого района Саеоестов поставил зерно по указанию Шаймиева для погашения долгов АО «Хлебопродукт» и поэтому образовалась задолженность района по зерну. Шаймиев публично критиковал на совещании за неделю до факта убийства за долги района. На совещании глава администрации заявил, что долги образовались в связи с неплановым вывозом зерна по команде Шаймиева в 1995 году в 1996 году для погашения долга АО «Хлебопродукт». Этим заявлением Шаймиев был очень недоволен и боялся своего разоблачения. Через неделю глава администрации района Грыза Саил Естов был убит. После убийства в его кабинет, где был обнаружен труп, никого не пустили по распоряжению Сафарова, Пока в кабинет не прошел первый заместитель МВД Татарстана Тимирзянов и изъял все документы по долгам, передаваемым для погашения задолженности АО «Хлебопродукт». После изъятия документов следственную группу допустили для осмотра места преступления, то есть был скрыт факт умысла на убийство главы администрации. В это время министр Сафаров был поблизости от места убийства и уехал только после передачи ему Тимирзяновым документов. По уголовному делу номер 202-34 возбужденными по факту убийства Саеостова руководство РОВД района Агрыза по распоряжению Сафарова не допускалось к раскрытию этого преступления. Убийство главы администрации Сайоестова так и осталось, не раскрытым под чутким руководством следствия со стороны Сафарова, которое, совершен, которое и совершено по заказу его покровителя Шаймиева. 15. В ранее данных мною показаниях по уголовным делам я указывал о личном участии руководителей Мвд а Сафарова и Э. Галимова в убийствах в качестве как заказчиков, так и исполнителей, о чем мне стало известно из рассказов осужденных, когда я содержался со многими из убийц в следственном изоляторе. Так, мне из рассказов последственных и осужденных известно, что нынешний министр МВД Татарстана Сафаров, будучи еще начальником личной охраны М. Шаймиева, во дворе Дома в районе поселки Куба, город Казань, под голубятни застрелил гражданина О. Ю. Яковлева, кличка Яшка, на глазах родной сестры, которую тот не заметил. 16. В городе Казани, в поселке Салмачи, по заказу близких родственников М. Шаймиева, было совершено чудовищное убийство четырех человек. У себя в доме был зверски убит Ренат Ахмадеев, двое его малолетних детей 5-6 лет и женщина, которая в момент убийства случайно оказалась в доме Рената. Р. Ахмадеев был ранее женат на племяннице Шаймиева, которая умерла от сердечной недостаточности. Сестра и племянник Ильшат требовали от Р. Ахмадеева отдать его детей Шаймиеву. Он отказался это делать. И пригрозил, что если М. Шаймиев будет оказывать давление на него, то он вскроет все финансовые махинации семьи Шаймиевых, о которых он хорошо знал от своей умершей жены. Хотя об этом убийстве известно всему поселку, однако прокуратура Татарстана уклоняется от привлечения к уголовной ответственности виновных в убийстве лиц. 17. Убийство Лыкова. В ходе расследования уголовного дела в отношении меня правоохранительные органы Татарстана очень стремились по указанию Галимова вменить мне статью за незаконное хранение и использование огнестрельного оружия и убийство из него людей. Для этих целей мне неоднократно в офис и машину пытались подбросить автоматы и отдельные части пистолетов и автоматов, а также взрывчатку, посредством которых осу осуществлялись громкие заказные убийства. С этой целью работники МВД Татарстана приставили ко мне водителя Лыкова. Лыков был осведомителем МВД, и он с помощью одного из криминальных авторитетов подбросил в багажник машины мне пять автоматов АКМ. Эти автоматы были изъяты сотрудниками ФСБ РФ в моей машине. И благодаря этому факту мне было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Однако в ходе следствия выяснилось, что два автомата оказались из ГСВГ Германии и были похищены со складов группы войск. Возник вопрос, как эти автоматы оказались в Татарстане и кто привез их из Германии. Оружие могло, быть, могло попасть в Татарстан, на тех же Ил-76 татарской авиакомпании Авиастар, на которой в свое время в России были завезены Мерседесы П. Грачева. В ходе следствия было установлено, что под прикрытием ввоза Мерседесов нелегально из Германии ввозилась большая партия автоматов и другого оружия из ГСВГ. Учитывая тот факт, что погрузку самолета в Германии осуществляли офицеры ГРУ, а в России автоматы в мою машину были подброшены одним из бандитских авторитетов по кличке Француз и моим водителем Лыковым, то я в ходе следствия заявил о необходимости проведения очной ставки с Лыковым. В ходе очной ставки Лыков признался в том, что он положил автоматы в мою машину по указанию своих хозяев руководства МВД Татарстана и также признался в совершении шести убийств по заказу. Несмотря на эти признания, в совершенных убийствах Лыкова не арестовали, а отпустили, и он какое-то время еще совершал заказные убийства. А затем я узнал, что его также убили, чтобы скрыть те убийства, которые он совершал по заказу МВД Татарстана. После дачи показаний Лыковым, что именно он вложил автоматы по заказу в мою машину, с меня тут же прокуратура Татарстана исключ... исключила из обвинения эпизод о незаконном хранении автоматов, обнаруженных в моей автомашине при задержании. 18. Через неделю после моего этого заявления при вузе автоматов вместе с «Мерседесами» Грачева П. в городе Москве был взорван журналист Д. Холодов. Холодов, писавший статьи о «Мерседесов» П. Грачева, готовил разоблачительную статью о контрабанте крупной партии оружия, которое далее должно было пойти на вооружение личной гвардии «Шаймиева» в Татарстане, а также российских ОПГ. Д. Холодов должен был получить эту информацию от офицеров в ГРУ. По этой статье, подготовленной Холодовым, узнали Шаймиев, Галимов, Ерин и Грачев, которые сразу поняли, что эта статья для них будет стоить дорого и, возможно, занимаемых ими высоких постов и всенародного разоблачения. Ими были, было принято решение о немедленной ликвидации Д. Холодова, Путем передачи ему вместо документов – миной, которая должна была сработать при открытии портфеля. Расчет на то, что взрыв произойдет на Казанском вокзале, но, как известно, взрыв произошел в редакции газеты. После убийства Д. Холодова в камеру следственного изолятора в город Казань, где я содержался под стражей, пришел заместитель начальника изолятора и капитан Капитонов и сказал, что если я, Шашурин, не замолчу об оружии, то взорвут и меня, как Дмитрия Холодова. Когда я уже был депутатом государственного, Государственной Думы Третьего Созыва, мне стало известно из личной беседы с начальником убойного отдела 12-го управления МУРа Павловым, что сотрудники именно этого управления организовали и убили Д. Холодова. Павлов просил меня, чтобы я выступил с опровержением этого. Когда я отказался выполнять его просьбу, то мне пригрозили, что подбросят меня моим помощникам ту самую взрывчатку, который был взорван Д. холодов. Об этом факте я сообщил в Генпрокуратуру министру МВД, но ответа не последовало. Факт наличия стрелкового оружия, в том числе и и автоматов, которые контрабандно перевозилось в Россию с Германии вместе с Мерседесами Грачева, мне подтвердил генерал-майор Сильвестров, который содержался под стражей вместе с Римским в том же изоляторе. Сильвестров Римскому рассказал, что он отвечал перед П. Грачевым за перевозку Мерседесов и оружия. По словам Сильвестрова, Основная масса оружия, привезенного из Германии, контрабанна, была направлена в Татарстан, где хранились в воинских, складах, где хранилось в воинских складах. Это оружие продавали преступным группировкам под руководством Сергея Тимофеева и О. Квантришвили-19 с оружием, вывезенным из Германии, связанной смерть журналиста В. Листьева. Листьев встречался с Холодовым и от него узнал об оружии и основных его заказчиков – Шаймиеве, Галимове, Грачеве. Склонных, склонный к громким публичным разоблачениям, Листьев пригласил к себе на передачу «Час пик» президента Татарстана и в прямом эфире начал задавать вопросы Шаймиеву о его личной гвардии, киллерах и нелегальном оружии в республике, о бесчинствах министра МВД, об огромных хищениях и беззаконии властей. Это вызвало испуг у Шаймиева за свою судьбу. Буквально на следующий день после этого телевизионного показа на лист. Странным образом текст прекратился. Подпись «Шашурин Сергей Петрович» другие произведения.